Итак, у нас офицер пришел уже с матчем без ранга Одним с играным Ну и теперь у нас есть, естественно, возможность пойти в быструю установку спайка Это новый режим замечательный До четырех раундов у нас он идет Победных, естественно И спайки есть, насколько я понял, у всех Ну а да. что? Найден. Готов? О, уже сразу найден Прям сразу, да Oh, О, карта новая и, сразу на один. Угу. и новая карта, асцент. сегодня только вышла. Так, дайте мне Хило. пожалуй, Феникса. Буду тебя Блутяж. Ёлки-палки. Как они круто теперь появляются? Раньше такого не было, а вот теперь они появляются действительно. Вот это класс. С анимейшн. Да-да-да, этого не было в бетте. А теперь анимация есть. Блин, прикольно, мне нравится. Тут никого из платных у нас нету, да? Все бесплатные? <соспитут> <соспитут> ну да, все. Нет, есть. Вайпер? Смотри. Рейна. Рейна? Да-да-да, Рейна? которая такая розовенькая. А она у нас новенькая. Значит, у нас есть прям затрат в команде. Да господи, блин. <соспит> Учитывая, что игра уже открыта... Сколько? Часов шесть где-то. То, я думаю, вполне возможно за 6 часов И уже прокачать тот список. Помнишь? Uh, без обид, ребята. Mm -hmm. Так, без обид. Хорошо, без обид. Побежали. Нам без обид сейчас нужно со стандартным пистолетиком выиграть. Ты готов выигрывать? Mm, даже не знаю. Какие вы все быстрые, я вам хочу сказать. Ты прям туда убег? Угу. Ой, я сзади, подожди. А, ты даже вообще никак. Не. Скай тебя этот. Щелкнут немножко. Зараза. Ох, Ух, ⁇ Я тебя хотел Фига. хилять, а тебя просто ушатали. О, улучшение оружия Сферы. Так, меня тоже прибили. Угу. А у нас один АФК, что ли, встал. Может быть. Ой. Ну, посмотрим, что у нас приможет б... сделать. Спайк установлен. Опа. Я думаю, ничего. А Что ты наделал? Ну, здравствуйте, дымовуха. <сих> <сих> О, у него еще сзади сейдж была. Ну, вообще капец. И и истории всех их. О. Не для слабаков Итак, следующая пушечка угу. Так, только нужно сферу забирать Блин, как тебя так за забрали С одного выстрела, что ли? Их там, помню. их там трое было И не с одного Я хотел хильнуть, уже приготовился от а ты хренакси, сразу труп Ну у меня не с одного выстрела забрали Охоты. так что у нас тут спугали меня происходит ну чё уже что лих неужели они убежали куда-то а? на их знает сейчас посмотрим спайк установлен. да уже а спайк установлен здесь да стоит так Вон она. Так, ну спайк-то не здесь установлен. А, жесть. Угу. А -а -а -а. Хм. Мы добежали до точки, но на точке нет ничего. Не до той. Остался один враг. Фига себе, тут минус три люди дают. Да? Здесь. Я уже диффьюзит. Я помогу. Да успею Угу yeah. yeah. mm -hmm. Неплохая фишечка, кстати Все видят, После как -то oh, ты дефилит Ух ты, авапа Капец Готовимся стрелять Чик-чик-чик Ну да О, у тебя что-то в руке Да yeah. yeah. yeah. yeah. Это флешечка можно еще вот так. Ох ты, ядрить тебя налево. Блин. Здесь вот. Вот здесь вот, сбоку. Да, знаю. Вон она. Первая готова. Дешмальнули. Вторая готова. Так, дайте-ка я вот так сделаю. Полетели. ты, кемпер. Так, понятно, я возвращаюсь. Ага, у нас кто-то на А зашел. Йо, у нас уже отбили. Так, как тут подняться-то, 30 секунд. А у кого... А, спайки-то у всех. Стой, стой, стой, стой, стой. Давай, я хочу тебя хилять. Зачем? Тебя надо хилять? У меня сто процентов. О, только у меня проблема вот в чем, да? Меня ушатали. 10 секунд. Еще один. один. Осторожней! Бежать! Молодец, Ёпта. ты его на взял. Давай, дефис. Вон, вдали, вдали, за ящиком, за ящиком, да. Что жать на четверочку вот-вот да обезвреживание жать хорош ты его на ульте подловил лошары все отдыхает сова спит. Ну правильно днем сова должна спать что ты да да определенно становились праведливость так, надо было за тобой тёпать. Ну, типа того. Хотя, надо забирать. Есть кого хилять? О, держи. О, я улучшение оружия взял. А я тебя отхилил. Где нахрен, сова? Подожди. Да, забирай здесь. А я пойду с этой стороны О, ультимейт у тебя готов? Нормас Если что меня возродишь угу. Так, тут никто? Не прячется? Не, никто не прячется Идем, идем, ставим, ставим, ставим У тебя? А нет, не у тебя Почти Так, Рейна, не выпендривайся Встань с другого угла Если меня заметят, тебя не заметят, да Бегают, бегают. Да, над нами. Один <смех> а я что стенку поставил тут? Понимаешь <смех> ли? Не знаю зачем. Матч-пойнт. Да. Да сейчас и покончим. Mm -hmm. Так, только нужно. А, у нас пулеметы, едри тех налево-то. Так, а у нас тут усиление будет? Да будет. Все, тогда сейчас усиление забираем. Если кто-то другой не заберет. Все, я забрал. Отлично. Да быстрее, блин! Да я накидал. Зря ты накидал, чтобы враги сюда а не ш... просочились. Мы зашли уже. На, мы зашли, кстати. А можно без этого было поставить. Остался Ну, я спайк установил, зато. Нифига она отхилилась. А чё он? А! И все. Вот и легкая победа. Да, да, очень легкая победа Ну и нам сейчас дадут Какие-нибудь награды Плюшечки Да Так, ну лучше у нас Кстати, бримстоун Ну и что нам дают? Граффити ну, Luck, Have Fun. А я, получается, получил Протокол 5 Это карточка и карточку дали ну, тоже. Новый да. рекрут. Ну и все. На этом, собственно говоря, мы будем заканчивать. В принципе, вот такой новый режим. Быстренький, очень прикольненький. Мне понравился, а тебе как? Да тоже огонь. Единственное, что нужно приноровиться к этой игре. Приноровимся, приноровимся. Не последняя же каточка. Ну а сегодня с вами был Дел и... Эфисерк, обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте комментарии и прожимайте колокольчики. Да, ну а на сегодня все. Всем удачи и всем пока. Всем пока!